Всем привет! На связи Международная Ассоциация Независимых Инвесторов. Продолжаем подбирать компании в портфель. Аналитики Soul Street рекомендуют эти четыре компании тому, что они удвоят инвестиции за 2021 год. Ну и не удержаться, конечно, забил в таблицу фундаментального анализа. Обзор прочитал на платформе IT Pranks. В каком-то день не помню, но в общем был такой. И аналитики иногда бывают, пишут, тоже статьи несколько с таким уклоном и так далее. Чтобы убедиться, забил тикеры в таблицу фундаментального анализа, которая позволяет быстро компании рассмотреть, стоит она внимания или нет. Если у вас нет такой таблицы и она вам необходима, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Так, 4 компании. Немножко о компаниях расскажу, потому как посмотрел, что они себя представляют. Пинс компании интерес такой фотохостинг которым регистрируешься и размещаешь фотографии Ну то есть можно такой типа инстаграма что ли можно делать коллажики и обмениваться вот этими фотографиями картинками и так далее распространен не только в сша но и в европе и кстати продолжаются еще сотрудников набирать в европе для того чтобы расширять сеть 78% пользователей за пределами США Но они приносят всего лишь 16% дохода То есть весь доход идет от американских пользователей Ну и потенциал здесь есть действительно Также планируют расширить присутствие в Латинской Америке Там начать монетизацию Это тоже огромный рынок И в принципе есть куда расти и получать прибыль. В 2020 году акции выросли более 250%. ну По графику здесь видно. Вот они стартанули и находятся сейчас в восходящем тренде, который ну, немного наклоняется, может быть, для какой-либо корректировки. По цифрам предполагаемый процент роста просто запредельный – 500. Долгов нет у компании маржа на уровне и вот с доходом не очень но компания планирует расширяться и видим что в некоторых кварталах даже есть рост по продажам ну и надеюсь что дальше будет еще и по, выру... по выручке в принципе по показателям ну наверное больше такой венчурный портфель и цена 70 если удвоится, то это будет 140. Ну, не знаю. Ну, наверное, да. Если брать компанию, то скорее, наверное, так не больше 1%. Ну, как венчурные инвестиции. Следующая компания URI это United Rentals. Компания, которая занимается прокатом оборудования, техники, строительной, различного инструмента работают с физиками, но в основном работают со строительными компаниями. такой тоже интересный поворот. у нас вроде бы все строительные компании свою технику имеют в России имею в виду, а здесь вот компания сдает в аренду строительную технику различную, вообще очень много, там большой ассортимент и компания, кстати, очень крупная, 18 миллиардов у нее капитализация. В Америке 1200 филиалов, во всех штатах, в 10 канадских провинциях тоже есть присутствие. Надо сказать, что компания в 2020 году, в период пандемии, не закрыла ни одного филиала, не уволила ни одного сотрудника. То есть прошла этот путь очень устойчиво, хорошо, сгенерировала прибыли 2 миллиарда денежный поток удалось сохранить вследствие уменьшения капитальных затрат. Ну, я думаю, что скорее всего на... сэкономили на закупке нового оборудования, потому что то оборудование, которое срок эксплуатации подходит к концу, они продают Там, либо на аукционах, либо каким-то компаниям. Ну, в общем так они сообщают. В следующем году, скорее всего, капитальные затраты будут вновь возвращены на тот же уровень, поэтому э, доходность будет не такая высокая, но все-таки э, свободный денежный поток здесь все равно будет достаточно сильным. По показателям эта компания традиционного бизнеса, поэтому цифры здесь для этого бизнеса отличные. Ну, небольшая закредитованность, ну, вернее, никак небольшая. Тут красные значки. Скорее всего, большинство техники в лизинге и пока идет, в общем, отработка этим транспортом вследствие аренды, вот эти вот кредиты висят долгосрочные. Ну, думаю, что это не столь важно. Валовая маржа здесь на границе. Вообще цифры здесь для вот этого традиционного бизнеса так-то высокие. Вот. Ну и зеленые клеточки Говорят о том, что а, Доходность растет От квартала к кварталу Следующая компания Starbucks а, Сеть точек быстрого питания Напитки, сэндвичи и так далее График тоже восходящий, компания имеет 32 тысячи точек, и за следующие 10 лет планируют в два раза увеличить практически, то есть до 30-го года они хотят открыть, достичь цифры 55 тысяч кафе и стать самой крупной сетью быстрого питания в мире. По цифрам, по цифрам здесь все отлично, и прогнозируют рост 200%, это круто. Ну и баллы здесь набрались высокие. Небольшая здесь долговая нагрузка, но это для индустрии питания это нормально, потому что они в основном работают с отсрочкой платежа. И причем эти платежи могут быть там... Отсрочка очень большая, потому что компания с сильным брендом, и она уже может диктовать тут услуги. Рентабельность здесь тоже в минусе. Ну это связано с самим бизнесом. Потому как основные средства здесь, скорее всего, тоже в минусе, ну, надо смотреть точнее отчет. От этого рентабельность здесь некорректно не считается, и на это обращать внимание не будем. А в остальном цифры здесь отличные. Ну и рост прибыли на акцию целый год подряд. То есть Starbucks, тем более последняя новость, которая вышла, что Starbucks будет пунктами вакцинации, а это однозначно привлечет покупателей и здесь только рост прибыли будет. Ну и дивиденды здесь один процент, но это очень приятно. Ну Starbucks как вариант. Так, еще одна компания F&D, Floor and Decor. Компания, которая продает напольное покрытие, как деревянное, так и винил, плитка. Огромный ассортимент. В основном на складах, у них 128 объектов, это ну, точки продажи. Самое интересное, что в этой компании в 2020 году продажи увеличились на 12%. Ну, вероятно, все сидели по домам и делали ремонты, может быть, из-за этого. Может быть, свои сбережения решили потратить, чтобы они там не пропали куда-то впустую. Эту компанию как-то как раньше мы рассматривали, как конкурента LL, Lumber Liquidators, Элель они продают деревянные полы, а здесь ассортимент чуть шире. Ну и Элель, как вариант, можете рассмотреть. Компания неплохая, и она сейчас тоже находится в восходящем тренде. Так, а здесь тренд тоже восходящий. В принципе, в 2020 году почему бы его не продолжить? По цифрам, ну, не такой стремительный рост предполагает компания 34 процента компания планирует каждый год расти примерно на 20 процентов это в пресс-релизе у них указано и вообще хотят дойти до 400 точек до 400 магазинов ну и в пользу к этой компании на 21 год это то что значительная и лояльная клиентская база это как козырь в этой компании ну, а все остальное, так, ну, мы видим, что долгов нет. Достаточно высокая валовая маржа, процент чистой прибыли. Ну, здесь он, в принципе, нормальный для этой отрасли. А, валовая маржа – высокий показатель. Ну, и то, что от квартала к кварталу идет рост прибыли – это отличный знак. Ну, что ж, вот четыре компании. Надеюсь, что эта информация вам была полезна. Если нужен такой инструмент – как таблицы фундаментального анализа, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Удачных инвестиций и до новых встреч!